Друзья, сегодня у нас очередной ролик. Вот. Смотрите, сейчас хотел ребятам показать. Сейчас уже утки выросли у нас. Аркадина там кормит их. Ага. Вот это утки-бегунки, вот которые выросли. Были маленькие именно. Аппетит отменный. Все, Можно даже. Офига. Я только в одном месте. Я еще в курятник сейчас насыплю. Потом туда прибегут. А -а -а. И куры, и утки, все смешал. Да, аппетит у них отменный. Ребята, у нас уже осень. Вот, такие дела. Так, сейчас я ребятушки, покажу, как я сделал на крыльце, сделал пандус такую специальный, чтобы, ну и коляску можно было провести, тележку, Эта лестница, уже надоели, решили вот сделать такой пандус. Ну и тещи там иногда приезжает, и тяжело по лестнице идти. Сделали такой еще пандус, сейчас я вам покажу, ребят. Так, ребятушки, ну что, я хотел ребятам показать, как я сделал пандус такой ребята пандус у меня получился вот столбы у меня короче 50 на 50 профиль такой основательный двоечка металл вот основание самого пандуса тоже 50 на 50 тоже двойка вот этот специальную решетку такую покупал короче ну чтобы она не скользила зимой короче ходить можно было ну и снег туда будет проходить металл тут пятерка вообще крепкий расстояние сколько у меня тут получилось два с половиной метра что да? два с половиной метра вот это сама отсюда до сюда все скрепил на болты вот такие круг болты сделал тут пластину наварил просто видите ребят э, ну, типа гидроизоляции положил рубероида кусочек под этот Что с этим и вот на такие болты ребят сейчас покажу болты в бетон зафигачивал куда они у меня делись может где-то болт лежит один вот один болт вот такие болты ребята в бетон делал отверстие и в бетоне стягивал. Он вот так вот тут расширяется. его закручиваешь и он расширяется, как лепесток. поставил, короче, на два болта с каждой стороны хотел по четыре, а на два прикрутил он вообще вот, мертву ни туда ни сюда его. тут все обварил. Поручни сделал 20 на 40, профиль тоже двоечка. Не знаю, варить особо не умею, но вот как получилось, ребят, смотрите. Вот Поручни это пластиковые поручни. Дорогие, конечно, зараза, но не скользят и красить потом их не надо будет. Не трескаются, как вот деревянные. Сколько там? Два поручня у меня вышло на 4, 7, 4, 700 Но не 4 метровый я еще отпилил там куски еще остались не знаю может куда пойдут а, к этому поручню болт прикрути приварил шпильку короче шпильку и эту шпильку сделал отверстие прямо через один через все Вот у меня брус стоит шпилька видите выходит сделал отверстие туда закрутил болт и все крепко держится тут все равно будет обшиваться, вот с этой стороны это же самое сделано, видите, уже обшил тут я не знаю, может утеплять буду, стену не буду, смысл утеплять все равно холодное будет как бы крыльцо, ну не знаю, посмотрим на следующий год буду все это делать тут уже так обшил немножко я потолок еще не делал, но тут потолок будет прямой, ребята ну типа навесного такого тоже белый ссадин у меня есть и точечные светильники хочу поставить но это в следующем году у меня планы. Тут у меня электрика все валяется, еще ничего не сделано. Тут датчик стоит, датчик стоит на движение и темное время суток, что включаются лампочки. Хочу тут большой тоже фонарь повесить на входе и там точечные будут работать в него. Вот. Так вот вот такой ребята подиум у меня получился. Не подиум, как он там? Удобно, короче, вот эти тележки всякие завозить с продуктами. Ну и теща там подниматься удобнее. Теща не может по ступенькам подниматься. Вот, ну и коляску. Ну что хочешь можно? есть вот ступеньки решил не делать тут -то. Сделать с этой стороны, с одного с стороны дома сделаю вот такой заезд сделан, грубо говоря. Тут, кстати, бетонировал, не знаю, не показывал вам на видео. Бетонировал в этом году. Тоже не знаю, посмотрим, как перезимует. Если все нормально, сниму видео, покажу. Да, если не нормально, тоже сниму, покажу, что получилось. Заливал, видите, сами, да? Сюда ставил маяк деревянный. Залил одну часть. Она чуть-чуть подсохла, через 2-3 дня вторую часть, потом третью, вот так вот, вот заливал. Сюда, не знаю, эту сетку, рабицу тоже положил. У меня валялась там старая. Утопил сюда сетку Рабицу. Вот толщина сколько? 150. Толщина плиты 150. Не знаю, выдержит, не выдержит зиму, посмотрим тоже. Что еще я делал, ребята? Отливы сделал на доме. Он пластиковый, дешевый. Кстати, там дешевле, чем металл, короче, в пять раз получилось. И сам вот эти трубы. Тоже пластиковую поставил, не знаю. Со временем хочу тут дальше, в канал туда, чтобы уходила сливная вода, сделать. Ну, так вот у меня, ребята, все получилось. Там еще фасад, видите, не сделал. Тут окно хочу пластиковое поставить. Но это тоже на следующий год. Пока так закрыл, чтобы снегом туда не задувало. Вот, тоже надо доделать. Все. Недочеты остались. Тут, ну, короче, садинга мало осталось уже, он эту планку поставил и так фигачь, это сделал. <coughs> вот эту планку, ну, поставил, потому что ну, уже садинга не было толком. Выбрасывать жалко было вот эти кусочки. И ну, что с этой стороны особо не видно. Вот такие дела, ребят. <coughs> а, подложил под каждую вот эту тоже рубероид подложил. Не знаю. На всякий случай положил рубероид. Когда отверстие, кстати, делают вот эти болты, туда еще герметика залил. Специального по бетону морозостойкого И потом уже туда болты утапливал, затягивал. Так что там еще герметик в каждое отверстие. Ну вдруг вода попадет, чтобы не треснуло. Так что вот такие дела, ребята. Чем был я занят? Так что, ребята, такой небольшой коротенький ролик вам. В дальнейшем там еще будут ролики сниматься. Но сейчас пока времени нету. Хоть что-то снять вам. Всем пока, ребята. До скорой встречи.